Отлично, вот. Привет, друзья. Вот и YouTube подключился. Как видно, как слышно. Прием, прием. А, отличное настроение, все. Я в деле, я в деле, друзья. Отличное настроение, погода замечательная. Очень много новостей. Надеюсь, что будет хорошо меня слышно. Просто ветер достаточно сильный. И вот вы видите, какие волны сейчас бушуют. Людей не так много, я нахожусь в Алании и последние новости за неделю. Плюс ко всему прочему мы еще поговорим о ваших вопросах. Ну, для тех, кто не знает, только что впервые наткнулся на мой канал, хочу сказать, что меня зовут Назар Давыдов, привет. Долгое время живу в Турции, знаю не понаслышке, как здесь все это происходит, и веду свой канал для того, чтобы помогать тем, кто собирается приехать. Делюсь своим опытом и полезной информации рассказываю что вам может быть полезно делюсь красивыми видами ну и добро пожаловать турции будет много полезного в сегодняшней в сегодняшней э, трансляция сейчас мы немножечко вот если телепается немножечко отодвинем но зонтик наверное ага. так вы видите у нас тут несколько позиций во-первых у нас ветрено во вторых интернет пропадает и еще ко всему солнце достаточно сильное, и в принципе если будет мешать изображению то будет не так, так то все просто поэтому сейчас еще раз немножечко немножечко займемся техническими моментами но вроде бы все нормально так друзья Сегодня я расскажу самые главные новости, которые произошли за неделю. Буду много полезным, как я уже сказал. Поздравляю Диму Долгову с тем, что он теперь на, на, на, наконец-то на отдыхе. Вот. Так что отдыхай, Дима. Ири, большой привет. Поздравляю Лену с днем рождения Левы. Поздравляю Зенит тем с тем, что на выезде разгоромил ЦСКА. Ура, ура! Кто болеет за Зенит, у того всегда стоит! попробовать что-нибудь очень хорошее так ну что а меня не видно в Ютубе меня тубе меня не видно ну значит вот так вот, вот так вот. вот вот этим можно подвинуть так друзья надеюсь что меня видно спасибо всем кто помогает мне в сегодняшней трансляции это не просто как я уже сказал тут и ветер и солнце и отсутствие интернета время от времени поэтому буду пытаться делать все возможное для того чтобы было побольше у нас время для информации Итак, информация что вот этот <соединяющие> телефон закрывает <соединяющие> да что ты будешь делать так ага. так ну короче вот буду вообще стоять тогда <соединяющие> вот нормально меня видно Друзья, для тех, кто только что присоединился, у нас немного технического эфира для того, чтобы всем все было видно, слышно. Надеюсь, теперь так оно и есть. И переходим к главным новостям недели. Ну, про «Зенит» я сказал. Ура-ура! Был в Кемере. большой привет Марине и владельцу клуба, где мы отдыхали. Марина бизнесмен из Турции, она уже турчанка. И в измире у нее самый большой клуб Мамба. И не понаслышке она знает, что теперь происходит в этом сезоне. Каждый день у него было по тысяче отдыхающих, сейчас около 80. Очень сложно сейчас бизнесменам вести туристический сектор. И об этом мы поговорим чуть позже. О том, какой же сейчас подтвердили информацию о продлении. ...туристического вида на жительство гражданам Украины. Ура! Вот, теперь можно смотреть мое видео которое я выпустил 6 месяцев назад где были ограничения и делать для себя поправки какие-то посмотрите смотрите кстати 16 июня георги обнародовал информацию о том что иностранцы которые не смогли покинуть турцию связи с карантину ну понимаете должны выехать из страны в течение одного месяца с даты когда транспорт становится возможным с каждой конкретной страной если указанный строк будет превышен будет тогда наложен штраф и запрет на въезд так что не нарушайте законодательство очень много нюансов связанных со штрафами было в посольстве украины спрашивал они говорят но ну, это не наша компетенция но мы будем стараться отбивать ваши штрафы по превышению пребывания в турции пишите нам переслать но пока конкретных президентов нету знаю что мой друг кирилл который делал вид на жительство нарушил сроки на 4 дня и при получении вид на жительство его оштрафовали правда не на большую сумму но, тем не менее на 40 лир то есть тоже неприятно очень будьте внимательны президент турции эрдоган заявил что медицинское лечение для туристов которые заразятся не дай бог коронавирусом во время отдыха в турции будет бесплатным в том числе эрдоган провел переговоры с путиным и надеется что авиасообщение между Турцией и Россией начнется с 15 июля друзья Моя подруга из России после переносов многочисленных рейсов купила билет на 17 июля, так что ждем-с. Ей сказали, что все будет нормально, что она сможет нормально, беспрепятственно прилететь. Как будет по факту, буду держать вас в курсе событий. Обязательно отвечу на ваши комментарии, поэтому пишите ваши комментарии. Сейчас Digest блиц, новости недели, что происходит в Турции. Поехали дальше. В Анталию прибыли консулы 50 зарубежных стран мира они представили международную прессу и для участия в двух в двухдневной программе цель которой показать уровень безопасности анталийского побережья вот который у меня за спиной во время этой программы зарубежные представители будут инспектировать аэропорт, отели рестораны ну и пляжи естественно два турецких министра министр туризма мехмед эрсой и министр иностранных дел будет ездить в Германию скоро ехать, убеждать правительство и туристический сектор в том, что Турция не является опасной страной для туризма. Но как же так? Ребят, приезжать отдыхать будут они говорить. И что после посещения страны нет необходимости помещать туристов на двухнедельный карантин. Граждане Германии не согласны с решением своего правительства и хотят отдыхать в Турции. Вот такая вот история. и Друзья, ба -ба первый рейс, прилетели отдыхающие из Казахстана, из Караганды, все нормально, из аэропорта до отеля Нирвана, в частности, добрались за один час, все произошло достаточно быстро, туристы говорят, что соскучились по Турции, а туристам говорят, подошли. Шли в дьюти и говорят: вот мы из Казахстана, мы хотим купить то-то, то слегка заспанная кассирша ступенус из Казахстана родные мы и килл значит, нашей обнимать, дала все бесплатно. Ну, это уже я придумал, но примерно такая была бы встреча. Потому что действительно очень многие уже заждались отдыхающих и постоянно меня спрашивают: ну когда приехали твои, но ну, имеется в виду русскоязычные. Вот теперь есть понимание, что лед тронулся, господа, присяжные. Кроме Казахстана, приехали мои друзья из Украины. Большой привет, Светле, Славе, огромные мои слова благодарности. От этого канал станет лучше. Новый компьютер! Вот. Получилось это очень непросто. На пароме из Украины ехала. Ну, об этом тоже сейчас скажу в двух словах из черноморска они ехали в карасу 20 часов погода была хорошая декларировалось на сайтах что примерно 27 часов будет идти паром но Хорошая погода дала возможность гораздо быстрее приплыть. Но от этого не стало легче. А, пребывание на территории Украины в, а, в порту было очень сложно. Мне плохо работают туалеты. Ну, сами знаете, как оно бывает в наших странах. Короче говоря, некомфортно и достаточно тяжело. Если есть возможность лететь на самолете, лучше лететь на самолете. Но если нет а, других видов сообщений вам край как нужно, в частности на машине, то пожалуйста. Билет эквивалент на одного человека около 100 долларов если с машины около 300 долларов то есть ставите машину на паром и едете. этот паром в принципе оборудован больше для грузоперевозок туристы там не такие частые гости но сейчас я думаю они поднимут деньжат потому что пока авиасообщения нету это и едва ли не единственный путь как можно приехать в турцию Итак, напомню что примерно около 100 евро не на правах реклама в виде информации из черноморска украина в карасу турцию 20 часов ну а там дальше уже на машине вы можете ехать куда вам злобая с 22 июня будут штрафовать граждан которые не пользуются масками в общественных местах а именно в магазинах транспорте на рынках и ресторанах кафе прикмахерских. штраф будет вы готовы 900 лир, да, ни много ни мало, так что будьте внимательны и не попадайте. 16 июля полетели регулярные рейсы из Беларуси. Точнее, полетят. Уже полетели, да? 21. 21, да. Ага. Нет, я пока их там не видел, но они где-то рядом. Итак, 16 июля полетели регулярные рейсы в Беларусь, 20 в Казахстан полетят. Опять полетят 16 А полетели, да. Короче, ну вы поняли. Если будут вопросы, на своем сайте разместила информацию, что авиакомпания МАУ с 21 июля планирует совершить рейсы Киев-Стамбул-Киев. Для вылетов будет в пятницу, в воскресенье. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании и их партнеров. Ну и вот неожиданность, друзья, у нас снова был комендантский час вчера. Uh, все это из-за того, что школьники сдают экзамены и на следующей неделе, скорее всего, это тоже повторится, потому что уже студенты будут давать экзамены. И чтобы не было никаких вспышек, правительство идет на упреждение и локализует движуху, назовем это так были у нас ограничения с 20 июля с ночи до 9 утра до 15:00 в следующую субботу с 27 с 9:30 до 15 и в воскресенье 28 июня с 9:30 до 18:30 будет комендантский час будьте внимательны это что касается всевозможных комендантских часов очень хочу порадоваться за то как здесь грамотно это все делается объясню дело в том, что каждая страна при борьбе с пандемией коронавируса, ну если считать, что она есть, идет своим путем. Кто-то говорит, что у нас нету коронавируса, типа как Лукашенко или там швеции Кто-то вводит какие-то драконовские меры, кто-то еще какие-то моменты делает, локализации перемещения своих граждан, чтобы не было большого вспышка вспышки коронавируса здесь турции выбрали очень лояльный мягкий э, вид э, борьбы с коронавирусом когда и производство работает ни на один день производство не останавливалось, что важно для экономики и при этом при всем локализуют граждан чтобы не выходили на улицу в большое скопление людей в наших странах вы знаете есть кто-то на кого-то правило не так действует в частности чиновники здесь реально даже чиновники сидели по домам и дороги были пустые никто не выходил то есть очень социально ответственно подошли люди поставили задачи и поэтому я считаю что очень хороший результат по борьбе с коронавирусом проходит здесь, в Турции. За что всем большое спасибо. Так приветствую всех, кто смотрит в Инстаграм. Друзья, пишите ваши вопросы, я обязательно отвечу. Эта э, трансляция сохранится в IGTV. Что касается Ютуба, первая моя сегодняшняя трансляция несколько э, не удалась, случайно включилась. Но вот это уже я во всю буду готов отвечать на ваши вопросы пытаюсь посмотреть ваши вопросы так. что же что же у нас происходит что -что? что там в отелях спрашивают так друзья, всем добрый день 64 человека Ан анюта шикарная панорама спасибо большое джек билл в порту Черноморска вообще нет условий для туристов без машины да очень плохие условия на машине заезжает но это ужас слышала что цены космические чтобы лететь из казахстана в турцию примерно вы знаете от туроператоров одни от переводчиков другие надо уточнять Привет, Назар, из Мариуполя. Путевка 7 июля в Анталию. Надеемся, уже ничего не помешает. Я тоже надеюсь. Жора Карпов. Привет, Жора. Привет, тур на 2 августа. Как там в отелях? Друзья, расскажу. В отелях очень интересная ситуация. Во-первых, это та девушка, которая летела из карганды в анталью в отеле нирвана подробно рассказала как это все произошло значит прилетели очень быстро зарегистрировали как я говорил проверял вот на в, в аэропорту короче в аэропорту абсолютно нормальная ситуация все работает в штатном режиме есть социальная дистанция но тут как бы нечего добавить интересная ситуация при въезде при въезде в отель когда Трансфермены или вумены вас привозят, обрабатывают ваши вещи специальным паром, социальная дистанция смотрит температуру ну и все дальше на расстоянии заполняют ваши документы вы садитесь в лобби разграничен территория стеклянными перегородками подходит специалист на расстоянии вы находитесь и заполняет дистанционно достаточно легкую там анкету и потом дальше все по расписанию идете море душ, еда. А те, что касается купания, купаться можно, все хорошо. По территории отеля ходить в маске не нужно, <с> многие не интересуются. Шведский стол. Что же произошло с шведским столом? шведы приехали и все съели ну конечно же нет все работает а только накладывает на, в, на тарелку специальный человек в обмундировании в маске в перчатках вы просто указываете что никакого же, же все отлично никаких ограничений так что отдыхать можно даже нужно потому что людей можно даже поменьше стало так э, так что жора надеюсь ответил на ваш вопрос хороший вопрос спасибо большое привет из Легепса, лангинса привет кстати мне Немецкие авиалинии. Уже четвертый день я слежу за перелетами онлайн-табло табло в аэропорту Хавали-Мания. Можете, кстати, тоже воспользоваться моим лайфхаком. Просто заходите из первоисточника узнаете, из каких стран начали лететь самолеты. Вот уже четвертый день наблюдаю, что из Германии где-то по 5 рейсов в одну и в другую сторону летают самолеты, и слава богу. Так что. Жители Лары, над которыми обычно летали самолеты и шумели, держитесь, скоро опять шум вернется. Думаю, в таком контексте вы не ожидали, но будьте этому рады. Так, окей если вдруг я пропустил ваш вопрос пожалуйста не стесняйтесь задавайте мне еще раз потому что у нас достаточно большая активность спасибо за ваши вопросы сразу хочу сказать так да да надо повторять так все верно надо повторять друзья дима долгов большой привет желаю хорошего отдыха так самара на связи слышно хорошо отлично света Славьева, привет дима ребежа назар камеру опустить ниже надо вот я уже сделал так кто как-то стоять неудобно, но ну, ничего, лучше постою, чтобы было лучше видно слышно. А, про, про видное жительство вы спрашиваете, да, что спрашивают? А, друзья, смотрите, несколько месяцев назад вышел закон, ограничающий ряд государств, их граждан, продлении вида на жительство на основании туризма поясню это просто-напросто на основании аренды жилья и в этот список ходил и казахстан и кыргызстан и украина и беларусь и так далее исключением из наших постсоветских стран была только россия и можно было гражданам евросоюза продлять на основании туризма но прошло время и вот радостная новость для очень большого числа стран, в том числе Украины, можно продлевать вид на жительство на основании аренды. Так что в двух словах это так. Есть уже прецеденты. Пожалуйста, под этим видео пишите в комментариях, кому удалось на основании Пишу, что у нас становится больше. Задавайте ваши вопросы. Так по поводу, а, так, Привет Назар из Мариуполя. Привет, привет. Шикарная панорама, спасибо. Турция хорошо, что выдают бесплатно маски в местах общего пользования. Выдают, но не везде. Так, Назар повторил информацию про продление вида жительства для украинцев. Вот только что сказал. Любовь Дюденко, очень красиво, манящий панорамный вид. Спасибо, Назар, огромное. На здоровье действительно жарко, и не просто это было. Интернет приходится ловить с очком, но я это сделал специально для вас. Так, дальше вопрос у нас касательно... Так, 20 родителей, 20 родителей улетели в Казахстан из Анталии. Цена билета 190 долларов Аэро Астана. Спасибо за информацию. Спасибо. Делитесь, пожалуйста, вашей информацией, это будет полезно. Хочу к вам... Раушан такой пишет: Друзья, и это здорово! Приезжайте, это сейчас уже становится возможным. Вдохнула жизнь вот это известие о том, что начали двигаться в разные стороны Паху, пароходы, паромы, самолеты и машины. Теперь будет гораздо больше туристов, и это здорово. По поводу бизнеса вернусь к этой теме которую начал в самом начале нашего видео потому что ездил в кемер встречался с мариной мы сейчас занимаемся очень важным делом для нее она будет и... кстати она подыскивает виллу где-то 160 квадратных метров от анталии до кемера в этом промежутке не обязательно возле моря где-то даже подальше и чтобы была территория возле э, ее э, поселения, чтобы она могла там на расстоянии ну, вот, видеть соседей и друг другу не мешать, скажем так. Так что если у кого-то есть хорошее предложение, пожалуйста, пишите мне в личку, пообщаемся. так вот, э, мы разговорились с Мариной на тему бизнеса, и вот какая история. Вот как и везде, э, малому среднему бизнесу не просто. Мало кто об этом говорит, но те э, Обязательства, которые говорит, говорят правительства разных стран, не всегда выполняются. Вот сейчас в России говорят, что надо помочь бюджетообразующим предприятиям, а средний малый бизнес уже за ними потянется, выживут сами. Вот, наверное, где-то рядом здесь из Турции тоже происходит, потому что те дотации которые обещаются, сейчас не даются. Вот общались с несколькими владельцами разных бич-клабов в Кемере. Ну, а Марина в Измире тоже не понаслышке знает, как это все работает. И вот какая ситуация: Беру в начале сезона территорию пляжу пример как это, к примеру, в Кимере, где мы отдыхали, стоит это 100 тысяч долларов за сезон. И делайте, что хотите. Я говорю, хорошо, окей, а хозяева, видите, какая-то ситуация происходит, дают скидку. Да, говорят, дают скидку, но она нас особо не спасает. Вместо 100 тысяч мы должны будем заплатить 75 тысяч долларов за сезон, но туристов вообще нету Они не приезжают сейчас. И, соответственно, не приезжают Анкара, Стамбул и Измир вот к нам. И Анталия, в частности, не приезжает кемер А это основной клиент. Даже не туристы тут интересная взаимосвязь туристки в основном приходят отдыхать им создают максимально хорошие условия дают даже шезлонги бесплатно и бравые хлопцы и уже тратят свою наличность на то чтобы познакомиться с девушками то есть не то чтобы консумация но вот где-то что-то вот так вот работает эта схема ну вот ничего противоестественного, противозаконного ну вот, ну и в прошлом году было много людей сейчас пока нету и а, владельцы Подобных бич-клабах говорят: ну что, будем продавать квартиры, продавать дома, но от этого бизнеса не уйдем, то есть будем мы тогда на следующий год как отрабатывать. Без комментариев, каждый делать свои выводы. В этом году в Турции с работой непросто. Окей, друзья, жду ваших вопросов про самолеты ручную кладь теперь ложат в багаж да вот кстати что касается ручную кладь сейчас даже в Turkish Airlines введены новые ограничения касательно ручной клади и вы теперь должны понимать что будет ручная кладь по-моему не 30 килограмм а 8 да ой можно взять ручную кладь 4 килограмм раньше было можно по моему 8 да я все путаю как общий багаж короче говоря сейчас будет изменением для сетками сошелся именно только на турки шарилась не ленитесь гуглите в разных источников потому что сейчас все операторы вводят какие-то изменения а, при условиях перевозки багажа ну и вас сейчас все тоже я прошу прошлую трансляцию говорил, кстати, не стесняйтесь, пройдите, посмотрите прошлую трансляцию, позапрошлому что в каждой трансляции говорю уникальные, интересные новые данные. Если вы, кстати, не знаете, что есть интересные условия по недвижимости, пройдите в каталог недвижимости, поставьте лайк и будете знать, что у нас новенькое. Кстати, про недвижимость через пару мгновений скажу, как же изменилась цена на недвижимость. А она поменялась. ты вот, по поводу перелетов... Я в прошлой трансляции рекомендовал э, быть внимательнее, следить за условиями перевозки. И вот э, даже уже аэропорты рекомендуют приезжать за час, если вы, перелетаете, а, за, за, за часа, если вы перелетаете внутренними рейсами, и за 4 часа, если вы летите на э, международных авиалиниях, чтобы спокойно пройти э, регистрацию. Это связано не с тем, что э, какие-то дополнительные меры делаются, а с тем, чтобы растянуть количество людей, социальная дистанция. Понимаете, одно дело очередь на там, 10 квадратных метрах они там стоят, а другое дело, когда очередь растягивается на 40 метров и там, с, с интервалом. Короче говоря, в двух словах, просто уточняйте и приезжайте заранее. Это будет залог вашего успеха, потому что иначе улетят... И забудут про вас по поводу недвижимости очень часто задаваемый вопрос и я по этому поводу готовлю видео э, многие интересуются подорожала ли недвижимость или подешевела недвижимость планомерно дорожает я э, экспертно заявляю что если ситуация с коронавирусом будет длиться больше чем год падать но сейчас э, как ситуация происходит сейчас недвижимость дорожает и происходит это достаточно бодро Ахи Бенден произошел всплеск где-то месяц назад и явно видно как недвижимость стала дорожать и дальше ползет и ползет даже общался с несколькими застройщиками посмотрите кстати есть прямая трансляция с одним из них из анталии мы разговаривали с еленой качевой из АКГ общались по поводу их новых объектов, дорожает ли или нет. Посмотрите, в IGTV есть подобное видео, но мы еще общались с риэлторами из Питера. За кадрами общался с несколькими риэлторами и застройщиками из Анталии. И вот какая ситуация, друзья. Ситуация заключается в том, что некоторые застройщики даже сейчас правда надо заметить что мелкие застройщики они откладывают продажу своих объектов недвижимости на более позднее строго на сентябрь и на октябрь чтобы посмотреть какая будет цена и не торопясь продать свои несколько квартир это касается мелких застройщиков крупные застройщики у которых много объектов не останавливаются, продают как продавали, но те объекты, которые сейчас заходят на продажу, они уже дороже. Так что имейте в виду, это связано, во-первых, с тем, что с одной стороны море, с другой стороны горы. Во многих курортных городах, таких как Анталия, Алания, землю не производят, землю используют застройщики под новые объекты. Ясно дело, что ее становится меньше, спрос раздражает предложение, все просто цена дорожает. И другой аспект то что внутренний рынок оживился для турков сейчас вели ипотечное кредитование в размере 0,46 процентов ставки за кредит и первые несколько лет даже и финансовая амнистия кредиты выдаются на 15 лет нужно только достать и выложить первоначальный сдох которого, в принципе, не у всех есть, но есть люди, у которых есть деньги, в частности, Стабула, кора массово сюда перевозят своих родников, как бы на летний период, как у нас дачи, так вот у нас здесь. А земли больше не становится, вы помните, да? Поэтому местные турки сами скупают с удовольствием анталийские курортные места, для того, чтобы самим оздоровиться и отдохнуть. Ну, вот так вот, так что цена на недвижимость дорожает на аренду пока. Примерно то же самое. Будет вопросы, пишите в личку. Вся информация в описании к этому видео с удовольствием отвечу. И следующие вопросы про ручную кладь ответил. Напрягает э, периодически зависание эфира. Друзья, прошу понимания, действительно это проблема, но я с этим ничего не могу поделать: тут либо одно, либо другое, э, когда идет прямая трансляция, интернет провисает как во всей турции связь у меня хорошая это не от меня зависит я сделал все возможное поверьте испробовал много вариантов поэтому с этим мнением здравствуйте назар Аби. я хотел узнать про отели. отели работают не все но работают уже Светославьев в аэропорту не требуют никаких справка о здоровье. берут пробы на вирус по прилету специальным этим термометром замеряют ваше вашу температуру если все нормально то есть до 38 вас спокойно пропускают. если выше 38 вот тут уже другая история берут у вас анализ в течение там часа двух его делают быстро привозят и в зависимости уже от этого вы можете понимать что дальше делать. Многие отели, если вдруг у вас даже есть вопросы и вы есть вероятность возможности инфицирования коронавирусом, вас специальное крыло в отеле помещает, вы тоже можете отдыхать, но, соответственно, с, с медицинским присмотром, что тоже, наверное, хорошо. Так что вот условия очень все разные анюта ручная кладь у туркиш не 8 как прежде а 4 а, оставшиеся 4 можно доложить в общий багаж 30 килограмм на одно место общего багажа нужно быть не более 32 килограмм поэтому надо делить на две сумки спасибо большое Аня, ждем тебя вот посмотрим как 17 числа все произойдет дай бог и сообщим об этом нашим а, подписчикам анечка очень тебя жду здесь так эфир пока отлично с учетом качества интернета спасибо большое натали пишет хорошо ли купить можно ли купить квартиру в районе 3 миллионов примерно до 80 квадратных метров натали до 3 миллионов можно приобрести 80 квадратных метров тоже можно в этом диапазоне возможно такие квартиры но надо понимать где локация очень важна. напишите мне в личку как с вами связаться или просто напишите в вашу электронную почту, я вам напишу ответ и напишу свои координаты, как можно списаться. А вообще в описании каждому видео есть прямая ссылка, как со мной в один клик связаться по WhatsApp. С удовольствием помогу, отвечу на ваши вопросы. Окей, друзья, у нас рекордное количество зрителей. Спасибо большое за активность. Инстаграм, что у нас здесь происходит? Пока в Инстаграме так так так ну как всегда Инстаграм долго раскачивается но зато потом быстро э, едет отвечу обязательно после эфира на ваши все вопросы ух у нас э, активненько так все развивается э, спасибо за то что вы активны в сегодняшней трансляции потому что без вас мне бы не получилось бы так много полезно сказать полчаса уже в эфире если не будет каких-то конкретных вопросов будет заканчивать эфир поэтому активизируйтесь э, напомню что у нас есть группа в телеграме обязательно вступайте мы там обсуждаем самые последние новости причем есть у нас две возможности возможность расширенная назовем это так э, все включено где вы можете и писать свои новые новости делиться обсуждать анекдотики травить всякие баки ну вот но надо понимать что тогда вы будете вынуждены пролистывать всю вот эту длинную простыню переписки и вычленять что же вам конкретно нужно есть и второй вариант облегченный куда я скидываю новости именно из турции от себя и там это все очень ужато, самые основные новости так что выбирайте какой формат вам больше подходит и добро пожаловать в группу telegram к назару давыдову человеку которому вам нужен если вы хотите узнать о турции больше для тех, кто только что э, увидел мой канал впервые, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь этим видео, ну и не теряйтесь, будем э, обмениваться новостями. Так, э, привет из Уфы, привет, нормальные волны, купаться можно? Можно купаться, вот они волны родные, водичка отличная, купался и буду купаться, поэтому друзья приезжайте купайтесь и вы самое время вода около 22 градусов температура около 30 уже каждый день а уже больше а, вроде бы ничего не забыл большой привет в питер риэлтору который был у нас сегодня точнее на этой неделе в прямой трансляции вот и я думаю, что мы с ней еще неоднократно пообщаемся. Друзья, у меня вопросов. Буду с вами прощаться. Единственно напомню очень важный момент. Стойте, не уходите. Важный момент. На этой неделе будет несколько бомбических видео. Во-первых, посмотрите красивое видео, которое мы сняли про путешествие. Очень красивые виды, секретные места, которые немногие знают, где они находятся. Пройдите посмотрите у меня в YouTube канале. А, будет видео о том. Сколько стоит недвижимость, как перевести деньги. Уже готовится я позвонил нескольких риэлторов под видом покупателя и узнал, как это все, как они это трактуют. ну Я специалист, я знаю все подвохи, и потом в конце дал свое экспертное мнение. Поэтому обязательно дождитесь, нажмите на колокольчик получите уведомление когда выйдет видео и поэтому дождитесь этого видео обязательно не пропустите посмотрите оно будет полезно для тех кто собирается переезжать сюда жить и будет обязательно красивое видео про анамур это в сторону мерсина красивое место которое очень рекомендую пустить открытие для меня произошло благодаря моему другу подписчику клиенту кириллу который порекомендовал это место и просто таки вытащил меня просто вытащил меня как гребку из дома но ну вот а, я отработаю от клиентов для того чтобы поехать туда и посмотреть спасибо большое кирилл бьем челом хорошее место буду теперь всем рекомендовать ну Вопросов больше я не обнаружил новых. На сим делаю вывод, что а температура воды 24, как обещал, так и говорю, 24 градуса. Пойду купаться, но поскольку интернет плохой, не буду уже ждать, пока вернусь, потому что оно может все пропасть. Друзья, диндонды, масаляме, хейдо, гилюгиле, ну и наконец просто чао. До встречи Инстаграм, до встречи Ютуб.